Причина конфликтов с нашими подростками. Давайте разберемся, почему подростки уходят в отрицание, почему они нас не слушают, почему все время настаивают на своем. И очень часто подростки замыкаются в себе, говорят, не трогай меня, уйди, я занята. На самом деле они зависают в гаджетах или смотрят какие-то передачи по телевизору или YouTube. Почему же это происходит и нужно понимать, как помочь в этом периоде нашим детям? Давайте об этом сегодня поговорим в этом видео. Итак, причина первая – это то, что мы, родители, еще сами не стали взрослыми. Да-да, в нашем паспорте может быть написано «любой возраст», но внутри мы остались в душе маленьким ребенком или обиженным подростком, но точно не взрослым. Давайте рассмотрим вот бытовой пример, например, ребенок Разлил бокал э, с компотом на стол, когда играл, да? Когда он был маленький еще, когда ему было, может быть, там 2-3 года, что мы делаем? Пока он маленький и не может это сделать самостоятельно там, убраться или что-то до двух лет, мы, конечно, все сами вытираем и говорим, ух ты малыш, ты там попытался сам сделать, мы его как-то подбадриваем. Когда мы уже понимаем, что он уже может все самостоятельно сделать, но продолжаем делать это за него, в данном случае мы как бы играем в дочке матери, да, вот ты наш маленький, мы делаем все за тебя. А когда человек уже может самостоятельно сделать все сам, мы должны отдать ему эту ответственность. Вот в этом детском еще возрасте закладываются наши отношения, как будут вести себя подростки, когда подрастут. И у нас какая должна быть, как у взрослого человека воспитательный момент здесь. То есть мы должны сказать, вот ты разлил, там, допустим, ребенку уже 4 года, да? бери тряпку, вытирай. Давай стирай свои там платья, штанишки. И понимай, что если ты будешь баловаться за столом, в следующий раз ты будешь делать то же самое. Самое главное здесь методичность и спокойствие для того, чтобы не свалиться в то состояние, что мне надо сделать быстро и все самому. И это опять вопрос к нам, ко взрослым, потому что мы хотим все сделать быстро, самостоятельно, показать свою значимость, что я в этом доме все делаю, постоянно убираю за тобой. Тем самым как бы вовлекая ребенка в то, чтобы он еще раз проэкспериментировал, а уберете ли вы в этот момент опять за него, или дадите ему самостоятельность. Очень важно давать совсем в юном возрасте нашим детям самостоятельность, чтобы в подростковом периоде они понимали, что самостоятельность – это неплохо, самостоятельность – это хорошо, и будут формировать свою картину мира, которая у них рушится и формируется новая в нашем подростковом возрасте. Если этого не происходит, то ребенок как бы зависает. Он не хочет жить так, как вы живете. Это у многих такое происходит. Но как жить по-своему, он не знает. И поэтому вся его психическая энергия направлена на то, как сформировать картину мира, которая не будет соответствовать той, в которой он сейчас живет. Ну, по воле судеб, да, потому что как бы, он же не может сейчас уйти от родителей и жить самостоятельно, потому что вы его обеспечиваете. А вот... В периоды, когда ребенок замыкается, он как раз и думает, даже если он ничего не делает, там происходят определенные процессы, когда он формирует эту картину мира. Вторгаться в его внутренний мир беспардонно, да, Лучше не стоит, потому что мы таким образом формируем у ребенка агрессивное восприятие мира. Да? То есть он начинает защищать свои границы так, как умеет. А умеет он сейчас, поскольку у него еще не устоявшаяся психика, а с какими-то агрессивными выпадами или слезами. То есть эмоции очень часто здесь проявляются бурно. Если же мы взрослый, то, соответственно, мы будем относиться как взрослый к ребенку, который тоже будет когда-то взрослый, то есть на позиции взрослый-взрослый. Давай мы с тобой поговорим, а давай помечтаем, а давай представим себе, а как это будет? Помогите ребенку сформировать эту картину мира. Смотрите на тех персонажей, которые ему нравятся. Сначала это сказочные персонажи, о которых вы говорите, о его качестве. да, То есть, конечно, не будет ребенок Бэтменом, но ребенок может спасать кого-то, кошек, собак, птичек, там еще кого-то, и как бы одевать эту роль. Конечно, ребенок не может сразу стать там ветврачом или какой-то профессией обладать, но он может к этому стремиться и, например, читать на эту тему, формировать свое будущее, что он будет делать, понимать и осознавать, в чем заключается его работа, будет, когда он вырастет. То есть, вот такие... Как бы ролевые игры с детьми, переходящие в подростковый возраст, позволят ребенку расширить его мир и менее безболезненно пройти этот период, когда у него все рушится старое, а новый он не знает, из чего собрать. Потому что нет примера. Ведь очень многие родители... Ребенка заключают в некое такое колесо, да, как сами крутится, дом, работа, дом, работа, так и ребенок крутится. То есть у него один кружок, потом другой кружок, потом третий репетитор. и Ему некогда остановиться и подумать о том, как он будет жить. А когда приходит взрослая жизнь, он вдруг осознает, что он этого не хотел, это ему не нужно, это ему мешало. И в итоге он будет к вам с претензией, что что-то в его жизни вы не додали, хотя давали все, что могли отбирали у себя, у любимой, какие-то средства для того, чтобы оплатить ребенку необходимое количество кружков, но в данном случае ребенку это не понадобилось. Диалог с ребенком с раннего возраста, как взрослый-взрослый, поможет вам преодолеть кризис подросткового возраста. С вами была Марина Демидова, семейный психолог-регрессолог, коуч личностного роста и автор игры «Как воспитать успешного ребенка» и тренинга «Линия успеха».